дорогие земляки поздравляю вас с открытием фестиваля искусств труда и спорта "Самотловские ночи нижневартовск город тружеников город талантливых людей наш земляк поэт валерий акимов отмечает вдохновитель стольких песен город рабочими плечами город наш еще известен самотловскими ночами Фестиваль знают за пределами России. Он стал брендом нашего региона, центром притяжения, долгожданным событием для вартовчан, жителей автономного округа. Ежегодно участниками Самотложских ночей становится более 50 тысяч человек. С рождения фестиваль – калейдоскоп ярких событий. Самотложские ночи были временем комсомольских свадеб. Старшее поколение помнит танцы под летним дождем, городом танцующих зонтиков. Так назвали Нижневартовск. Фестивалю 44 года. В этом году, в этот день работаю в Кагалыме, хорошем югорском городе, который примет от имени всех югорчан министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Душой с вами, самотворские ночи. С праздником Нижневартовск. С праздником Югра.